Mm. <music>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 Подружки меня позвали, и мне показалось это очень интересным, так как я никогда не занималась, поэтому я пришла сегодня сюда. Основная энергетика танца, она именно женская, теплая, мягкая, но есть также фольклорные направления, которые требуют уже более как бы сильной физической подготовки. Это танцевать могут, конечно, не все, здесь уже я сама смотрю, кому что предлагать. Вот, классику байли его могут танцевать все, поэтому в День здоровья, мне кажется, это лучшее просто направление, которое можно было выбрать».